Сергей попросил Я нас... исполнить одну песню ну, Сергей, хочешь, исполни, Н -н -н -на, на грузинском? Хорошо, проходи, дорогой. Давайте поприветствуем, брата. Раз Вновь на перекрестке Оказался я Задаюсь вопросом ну куда же, куда Вновь на перекрестке Оказался я, Задаюсь вопросом, Ну куда же, куда Голос в моем сердце Говорит мне, Принимаясь честью Сердце говорит мне, Принимай с честью данное тебе, Откуда я пришел, И куда я иду, И что это за путь, На котором стою. Вновь на перекрестке Оказался я Задаюсь вопросом Ну куда же, куда Вновь на перекрестке Оказался я Задаюсь вопросом Куда же, куда? Голос в моем сердце говорит мне, Принимай с честью данное тебе, Голос в моем сердце. праздник обновления. Если ты еще не знаешь до сих пор, кто тебя спас, кто тебя любит, обратись к Слову Божьему, и ты услышишь слова любви, слова говорящие о том, что Господь Иисус умер за каждого из нас. Он прощает нас, Он любит нас. Выбери свой путь в этой жизни. За путь, на котором стоишь, откуда ты пришел и куда ты идешь и что это за путь, на котором стоишь. Барухащем, слава Господу. Спасибо большое.